Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить картофельные изразы с грибами. Идет 40 дневный Великий пост. Это особое время для верующих, сопровождающиеся обязательной молитвой, духовной работой и добровольным воздержанием от некоторых видов пищи. Однако меню на каждый день Великого поста может быть очень интересным и разнообразным. Подписывайтесь на наш канал и мы будем делиться с вами оригинальными и очень вкусными рецептами постных блюд. А сегодня я расскажу вам как приготовить картофельные изразы с грибами. Для их приготовления нам понадобится картофельное пюре из 1 килограмма картофеля, 3-4 столовые ложки муки, 400-500 граммов грибов, соль, перец по вкусу, растительное масло, пару ложек столовых, одна луковица. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что варим картофельное пюре и перемешиваем его с добавлением муки. Пока пюре остывает, мелко режем шампиньоны. Также мелко режем лук и обжариваем грибы с луком до золотистого цвета. Когда пюре и начинка остынут, начинаем формировать зразы. Из пюре делаем лепешку размером с ладонь, выкладываем на нее начинку и защипываем края. Придаем продолговатую форму и обваливаем в муке. Обжариваем зразы на сковородке до золотистого цвета. Подаем на стол с овощами.